Сейчас вариант. Ай, куда вариант делся, Во, вариант. Вариант, как знакомиться с двумя девушками, если тут идет девушка с подругой. Вон там вот блондиночки, сейчас мы их попробуем догнать. Я вам покажу, что можно делать. А если девушка идет с подругой. Если она очень далеко идет, и оператор нас не догоняет, то нужно ускориться. Так, ну сейчас неудобной позиции, чтобы с ней двумя начать. Поэтому мы чутко пройдемся. Наша задача... Ладно, пока начну рассказывать. Наша задача остановить одну и... Дальше, вот и переключить общение на второе. Но если уж совсем долго, да, то можно форсировать даже из неудобной ситуации. Ох ты, Стой! Подруга мне твоя понравилась, поэтому я еле вас догнал. А, а, вы еще в другую сторону так развернулись <свечес> и пришлось погонять всех людей. Если 30 секунд буквально украду. Приду. Она тебя сдавала. Привет. Да. у тебя. Настя. Настя, Антон. Очень приятно. Настя, Но, ты мне понравилось, поэтому я убежал, убежал, вас догнал. Угу. Вот. А вы пошли за подарками, Да, за наверное, подарками. в честь 8 марта. Точно буду, буду вообще предсказовым, как это самое. Ну, для людей, которые на работе работают, да, скорее всего? Mm -hmm. Или девушки mm -hmm. тоже друг другу дарят подарки? Да, в общем. Так, вы не лесбиянки? Mm -hmm. Честно. Ну, 5 минут были не лесбиянками. Ну, кто такой ты не Как ее зовут? Настя. Тоже Настя? Да. Ну, ты смотри. тоже хорошая девочка, на самом деле. Да. Кто мне больше проглянул. Да? Спасибо. Я... Настя с я на самом деле здесь тоже пришел, пооббирайте одежку какую-нибудь. Вот. В честь 8 марта. Надо же прихорошиться. Вот. Я хочу тебя как-нибудь увидеть, как-нибудь увидеть. Что я? Ты такая худая? Да. Хорошо. Хорошо. Ладно, меня это отвлекло. Вот здесь как мужика легко будет. Настя. Представляешь, мы тут про тебя говорим. Правда? Да, какая-то хорошая подруга, верная, лучшая. Власть. И она не исключает, Власть. Может быть, что тебя через пять вы будете тоже дальше дружить. Конечно. А, это то есть ты решил свои 30 секунд потратить на то, чтобы обсудить меня с ней. А. Очень логично Ну, с неврединичай. Я на самом деле обменяюсь неконтактным не и побегу, потому что я тут мечтал пару магазинов скачивать. Хорошо, менясь. Давай, давай, давай. Разворот. Ой, ты ладно. За... же надо что-то купить. Ой, это не помню. Ну не приедут. Мы будем обсуждать только тебя. Ой, это хорошо, слышишь? Мне приятно. Слушай, у меня обувь грязная. Подожди. Настя, сейчас, подожди, я не вспомню, как записывать в этом телефоне. Называй. Ага, 890-60. Я тебе смс-ку сейчас брошу, только запишу тебя. Антон. Когда удобнее звонить, Настя? Через неделю. Куда ты езжаешь? Нет, надо свои вопросы решить. Ну, эту неделю я точно занята. Да. Давай тогда к следующим выходным. Окей, договоримся. У тебя WhatsApp есть там, есть еще? Да-да-да. Давай, до связи. Собственно говоря, подходите к одной девушке. Ваня, снимай меня. Они уже ушли. Подходите к одной девушке и говорите о том, что вам понравилась ее подруга и вы хотите с ней пообщаться. Буквально 30 секунд. Как это делать, вы видели, так что легко. И кто вам говорит, что с двумя девушками сложно знакомиться? Наеба будет. Легко. Пока. Парни, совсем скоро у нас пройдет мастер-класс основы соблазнения девушек. Записаться на него можно здесь. Мы поговорим о том, какие парни совершают ошибки, когда знакомятся с девушками. Какие косяки вот ты конкретно совершаешь на свиданиях? Почему девочка не приходит на следующее свидание? Как, как нужно проводить эти первые свидания, чтобы они заканчивались сексом? Чтобы ты на первом свидании мог привести девочку домой. И самое главное, мы поговорим, как же можно классно потрахаться. Как сделать качественным свой секс. Чтобы девочка после секса была в восторге, чтобы она прям писала тебе и хотела еще раз тебя увидеть. Если тебе эти темы интересны, кликай здесь, посмотришь, какие еще у нас темы будут. И до скорых встреч вживую. Пока!